А чем глэмпинг отличается от кемпинга? Глэмпинг? Ну, давай. Слышь, как птички поют? Да, кемпинг это на природе. А это мы не на природе. Ну хотя птички поют у нас, посмотри, какой шикарный дендрарий. В этом ресторане бегают белочки. А, друзья. после семи рюмок водки. Иди спустись, при тебе, при тебе стесняюсь. Дубль два. Здравствуйте. Пока все дому. Передача. Итак, друзья, пойдемте, покажу вам, рассмотрим. Чем рассмотрим? Давай. Ну давай сам. Я не могу настроить. Ты здесь стоишь. Ваня, сейчас я сам выйду. Ну все, подожди. Не ломает дверь. Алексей Алексеевич, а то мы Все. Пойдемте. Куда мы идем? Ну, поехали, ладно. Ну, поехали уже. Да давай. Ну скажи, мы находимся в номере почти 60 квадратных метров. Давай. Друзья, берите. Берите, не пожалейте. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. Вот она вся грядочка. Давайте сразу начинаем. Ставим лайки, уведомления, колокольчики. И Внизу комментарии ком... все снизу. Да. И сразу же давайте комментировать. Мы приехали рассмотреть один очень большой <как> проект, большой комплекс. Находится в самом центре города Сочи. Район Светлана. А, как вы думаете, где у нас может уместиться на территории 6 гектаров земли? Когда на Светлане. У нас на Светлане а, где у нас есть бассейн, ну сейчас я чуть-чуть попозже вам перечислю, что есть. И самое главное, у нас безумные видовые характеристики на море и на сам наш огромный дендрарик. Да, Илья, куда мы приехали? А, у нас, точнее перед нами или под нами или вокруг нас, Рановский парк, друзья мои, это тот проект, который действительно дает деньги, то есть у нас сегодня будет сюжет именно про деньги, именно про аренду, потому что э, Рановский парк э, в рамках своего сегмента и бюджета сдается так хорошо, что м, даже сейчас э, у нас на дворе апрель мы нашли только один номер, в котором можно провести съемку и вам показать, все остальные номера сдаются, даже те, которые стоят на продаже, они сейчас сдаются, они сейчас в работе. И то, этот номер, вот только только-только убрали, подготовили уже для заселения. Он, кстати, ждет, ждет, да. Да. Ждет для заселения. Сейчас будут заселяться новые отдыхающие, да. На сегодняшний день, друзья, в межсезонье сдается 100%. Это Рановский парк. Что у нас здесь <связь> есть? У нас первая а, особенность этого комплекса это безумнейший вид на Дендрари, друзья мои. Дендрари это прям вот, ну не знаю, это -то, это прям изюминка города Сочи, да. И основная часть апартаментов смотрит именно на Дендрари, до моря. До моря идти здесь Буквально минут 5-7, не больше, ну, да. то есть это, ты уже находишься на Светлане внизу, немножко спустился вниз, все, э оказываешься на классной набережной, хочешь купаешься, хочешь не купаешься. Да, давай немножко я просто расскажу из зрителей, кто знает, кто понимает, кто не понимает, да, где находится. У нас есть э, курортный проспект, да, Светлана, цирк, э, большой, огромный комплекс Покровский парк, после Покровского идет Монтевиль. Потом у нас следующий комплекс Метрополь. метрополь и сразу же за, за Метрополем граничит границы Метрополя и Ирановского парка. Представляете, территория 6 гектаров земли. Что у нас на этой территории есть? Огромный корпус. Сколько номерного фонда? Достаточно Около много. Около 70 номерного фонда. Можно чуть побольше. Да, вы не забудьте, что полностью он готовый. Ремонт мебель техника с террасами видовой на море есть поменьше номера, есть побольше номера. На территории у нас есть баня, подогреваемый бассейн из трех чаш, да, два больших и один маленький детский бассейн. Есть большой вкусный, очень вкусный ресторан. И, кстати, хочу вам сказать сразу же, в этом ресторане бегают «белочки». А, друзья, после семи рюмок водки, ну, они начинают там бегать вокруг. Ну, на, на самом деле, да, эти белочки, они живые, да, в каком у нас ресторане, да, есть белочки, животные. Они, а, они в какой-то момент оживают. На самом деле здесь э, тихо, спокойно, птички поют, очень много зелени и самое главное видовые характеристики. А, сейчас э, еще застройщик, знаете, э, готовит, устанавливать такие... Глэмпинги. Глэмпинги, да. Да, пока закончишь, уже, там все уснут, скажут ну их нахер. Давай-ка переключу. Да, друзья, однозначно, это один из лидеров в своем сегменте. Здесь уже все сдается, все продается. То есть мы сразу с вами заходим на ипотеку. Здесь полный порядок с документами. Здесь идеально проходят ипотеки практически всех банков, ведущих банков. Поэтому мы сейчас вам показываем апартамент, который нам выделит, так скажем, съемку мы его показываем и дальше вместе с вами идем по территории и смотрим бассейн да, самое главное, друзья, вот эти глэмпинги, которые я меня э, перебил и не дал до рассказать да готовится полностью ремонт мебель техника и у них видовые характеристики на дендраре виды здесь просто космически крутые пойдем пойдемте посмотрим итак, друзья, давайте покажу, как выглядит наш номер полноценный посмотрите, у нас хорошие шкафы Полотенца, халатики. Я думаю, что у нас здесь можно чемоданчики повесить, вешалки поставить, сейф подушки отдельно. Сейф можешь собой забрать, он тут двигается. А сейф, давай проверим. Нет, а здесь сейф прикручен. Сейф прикручен. На пляж нельзя собой взять. Да, большое зеркало. самое главное, что у нас здесь есть. У нас две комнаты: большой санузел, душевая кабина. Тропический душ. Зашел. Закрылся и купаешься. А ты ну, покрути, там вода есть? Нет, спасибо. Я в следующий раз покручу. Санузел, зона санузла, фен, фен рабочий. Ну, как бы, эти все причиндалы, все обязательно нужны. Самое, что интересное, самое главное, большой у нас диван. Диван раскладывается. Есть обеденный столик. Вы можете заказать, есть room сервис Вам с ресторана сразу же принесут. Все здесь для отеля есть. Телевизор, э микроволновая печь, чайник, какие-то наборчики чайные. Э я так понимаю, что у нас здесь холодильник и здесь у нас просто полочки. Ну, что-то можно сложить. То есть, мне... Хобот гнется? Да, да. да. Гнется. О, везде гнуться. Э водичка, архыз. Давайте, друзья, дальше рассмотрим, что у нас здесь интересного. У нас вот такая выделенная отдельная спальня двухспальная кровать и диван, так скажем, так -то, она раскладывается. Не забываем, что у нас здесь еще один есть телевизор. Телефон вызвать room сервис <coughs> прикроватные тумбочки. И самое главное, друзья, давайте покажу. Большая своя выделенная терраса. Есть два шезлонга и, так скажем, небольшая такая... Как это правильно называется? Яичка. Да, и вот такая вот качалка. Я вам скажу, что можно прямо здесь даже присесть и спать. Самое главное, друзья, если видно, посмотрите, какой у нас шикарный вид на море. А, парк дендрари. Виды просто лучшие. Таких видов, друзья, вы нигде не увидите. Я не знаю, посмотрите, камера передает, не передает. Здесь Мы у нас... Это на мой сторон. Здесь у нас находится море. Парк Дендрарий ресторан бассейн а, здесь у нас входная группа и вот столики на улице где можно так скажем покушать номер номер шикарный и хочу сказать что этот номер сдается сто процентов неважно какое время года у нас круглогодично сезон не сезон А мы сейчас с вами вместе сделали обзор Рановского парка. Парка парка. Пока. Да, все-таки а, комплекс да, действительно находится в мега классной локации города Сочи, это у нас дондрали, Светлана Ниц, это самая престижная локация и для отдыха, и для жизни, и для туризма, и для заработка денег. Действительно, а, локация ну, довольно таки успешная. Да, и при этом, друзья, посмотрите, у нас на сегодняшний день, да, ну у нас такая пасмурная погода, что еще людям делать? А, не пошли на море купаться, они купаются в бассейне. А, позади нас стоит большой, вкусный. Привкусный ресторан. Да. И мокрый-мокрый бассейн. Да. И зеленый дендрарий. В общем, друзья, что могу сказать? Нравится ли мне здесь вся эта территория, благоустройство, зелень, мелень, все дела? очень а, где еще какой комплекс у нас с такой большой площадью 6 гектаров земли в самом центре сочи в микрорайоне светлана но ну, таких вариантов я больше не знаю Да, однозначно друзья это комплекс про деньги здесь есть доход всегда и неважно это у нас осень лето зима или весна не ну, разницы нет здесь всегда есть свой Турист всегда есть свой гость, и всегда здесь средняя заполняемость это процент 85 100 И действительно, здесь все заполняется. Кто бы чего не говорил, здесь есть а, доход, здесь есть деньги. Поэтому, а, пока еще есть варианты, и, кстати, как осталось, прям вот ну, на пальцах, наверное, одной руки перечесть. Пока есть варианты, забирайте. Да, а, помним, но... что Сочи и ДВ для вас делают всегда самые выгодные позиция Да, ну и при этом я хочу сказать: посмотрите, у нас гостей заезжают уезжают приезжают и заполняемость и сам застройщик ну только расстраивает да всю эту территорию гэмпинги очень все нравится что могу сказать выгодный ли это проект для сдачи как готовая уже концепция да, готова да, выгодно 100 процентов да, будет да. ли сдаваться все переживают в межсезоне вне сезон будет. будет будет сдаваться 100 процентов здесь, здесь есть да ипотеки здесь есть и в любом случае у нас а, с аренды Отбивается основная часть платежа, и летом, естественно, у нас с вами идет сверхдохода. Правильно говорю, Иван? Да, вы можете приобрести, и ипотека у вас будет перекрывать сама себя, просто гасить досрочно. Вы можете гасить э, ипотечные платежи ежемесячные, и также э, гасить да, какую-то уже часть, так скажем, досрочно. Да, поэтому, друзья, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное. Иван Колосов, Илья Шамшин, друзья, мы стараемся для вас, не переключайтесь, больше комментируем. Пока. Пока.